Этот ролик может быть не совсем понятен тем, кто никогда не был на футбольном матче, на большом стадионе. Уж извиняйте, а остальным, ну, для начала гляньте. По Недавно в количестве около роты Вышли на улицу фанаты-патриоты Сильные, красивые, вот только из качалки Ну и давай кричать свои кричалки Глоток бензина! Нет! Кепка грузина! Нет! Мы, как мученики, попадем в рай! Они просто сдохнут! А посмертно-патриотический, капиталистический, социалистический, скрепоносно-авианосный рай имени Путина! Да! Фанаты-патриоты! Чтоб мы не закисли, рождают глубокие смыслы и мысли Не стой в стороне, давай, выбирай Сдохнуть просто или в этот рай? Монетизация отсутствует, работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!